магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас иди обзоре комплект для аэрографии. Это компрессор с аэрографом. В комплекте идет модель АС 200 b Это компрессор и аэрограф bd 135Е. Компрессор и аэрограф это компании Фенда. Всем известная компания по производству аэрографов и компрессоров к ним. Эта фирма работает с 1990 года. Гарантия на компрессор составляет 1 год. Так, начнем мы с технических характеристик. Компрессор выдает 13 литров в минуту. Мощность 212 ватт. Вес компрессора 506 грамм. Есть регулировка подачи воздуха. Далее мы подключим компрессор и покажем. Соединение резьбовое, шланг прикручивается. Видите, кнопка включить-выключить. В комплекте идет подставка для аэрографа. Так, что у нас еще здесь? Длина шнура питания составляет 140 сантиметров. Подключим сразу. И шланг в комплекте 155 сантиметров. С резьбовыми соединениями. Шланг резиновый. Сверху идет тропичная оплетка. Так, сразу подключим и шланг. Так, теперь у нас аэрограф в комплекте это BD 135E 0,2 мм сопла, подключение также резьбовое, но в комплекте идет еще дополнительный штуцер на шланг вот, вот такой. Вот. Аэрограф двойного действия, верхняя загрузка краски, бачок 2 миллилитра емкость бачка, Снабжен плавная регулировка иглы. Это вот сзади. Вес аэрографа, вес аэрографа составляет 97 грамм. Сразу подключим и аэрограф. Так, что еще идет в комплекте? Инструкция на аэрограф и компрессор. Но здесь они идут на английском языке. Далее ключ. И вот такой вот шприц для наполнения краской аэрографа. И сумка. Очень большой плюс, что идет сумка в комплекте. Не просто ящик, коробка из картона, а полноценная сумка для того, чтобы можно было удобно хранить. Так, и теперь попробуем, как он в работе. Подсоединили аэрограф, включили его. Нажимаем и он начинает работать. Попробуем залить сюда воды. Краску заливать не будем. И попробуем навести бумаги, как же у нас будет работать. Регулировкой ну, мы сейчас заниматься не будем, конечно. Иглы и подачи воздуха. Показываю в работе, как он работает, включается и выключается. Так, а теперь попробуем немножечко убавить, прибавить воздуха. Вот это мы на на плюс, то есть на максимум Рюгру поставили. И попробуем еще раз залить воды. Вот сейчас, конечно, быстрее она идет. В принципе, такой комплект. Гарантия на аэрограф составляет 6 месяцев, на компрессор составляет гарантия 1 год. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий. Вы получаете дополнительную скидку в магазине при заказе данного комплекта. Спасибо. До свидания.